Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Девчонки, не откладывая в долгий ящик, вяжем маечку. Вяжем красивая мне нравится. Пробежалась я по городу в городе по магазинам, расстроилась, потому что купить у меня нечего. Ну, выбора нет. Единственное, что я нашла такое, чтобы было и у вас. Приблизительно, чтобы вы понимали, из чего я вяжу, так вот это вот эту пряжу. Нака. Как правильно читать, каликосимли. Вот. В составе у нее 49% хлопок, 49% премиум акрил и 2% полиэстер. Ну, это 2% люриксовой нить. Я ее купила, потому что у меня не было выхода. Ну, другого как бы выбора не было. Стоит она, кстати, 70 крон. Это чешских крон. Это где-то 3,5 доллара, чуть меньше, 3,20 где-то. Приблизительно. Это ориентировочное, говорю, для того, вот так называется. И номер цвета, номер цвета, где его смотреть. Вот. Так, номер цвета 10874SE. Партия. 7, 7, ну, понятное дело, партия у вас будет другая. Ну да ладно, ну вот, вот смотрите, я вам не сказала ориентировочно, если вдруг вы будете в другую, в другую, другую. В 10 граммах 240 метров. Рекомендуемые спицы 4 половиной. Ну а о спицах я сейчас скажу свое мнение. Вот я немножечко изменила это. Ну, в общем, это рекомендация. То, что они рекомендуют, это одно, то, что делаем мы, это совсем другое. Но что я вам хочу сказать, девчонки. Я не хотела с люриксом. Я хотела, возможно, какую-то другую немножко пряжу, большей метражом чтобы она была потоньше. Но я когда связала образец, я успокоилась. Мне он очень нравится. Вот эта пряжа, она везде ли очень приятная, во-первых. И во-вторых, очень красиво. Вот этот люрикс, кстати, вот здесь, как нигде, он, кстати, он очень хорошо, нежно смотрится, знаете, не навязчиво, вот так вот, не, не похабно. Вот, очень нежненько, очень красиво. Так что пряжу вы можете заменить на любую другую. Можете использовать именно эту, чтобы было точно так же, как у меня. Под видео я оставлю ссылочки на такую пряжу. Я постараюсь найти в украине в россии в общем перейдите по ссылке посмотрите посмотрите на цены возможно вы найдете дешевле где-то в магазинах ну, кто не, не имеет возможности как я магазин рядом то лучше заказать через интернет вот что касается пряжи в любом случае девчонки вязать мы будем считать на любую пряжу потому что плотность вязания у всех разная поэтому не будем привязываться на плотность вязания не будем привязываться на пряжу потому что я считаю во первых считать надо учиться это нам нужно для любой любого изделия во вторых э если считать на свою плотность на свою пряжу то вы более попадаете в размер хотела изначально я конечно сделать расчет на разные размеры потом подумала все-таки логичнее э как бы э и правильнее считать уже на вашу плотность и так связала я вот этот вот образец спицами 3 3 миллиметра вот они я ими сейчас буду вязать я подготовила 3 миллиметра и 4 миллиметра я думала свяжу кусочек 3 миллиметра а потом кусочек 4 миллиметра и сравню но я вот смотрите связала спицами 3 и я больше четверкой даже не захотела вязать. Мне нравится вот так вот. Оно и не расхлябанно растянуто, и, и, и, и не плотно. В общем, как раз золотая середина и дырочки хорошо выразительно видно. Все мне нравится. Вот именно так. Спицами тройка. Значит, я вяжу этой пряжей спица тройка. Я думала, что все-таки я изменю на четверку, но нет, не буду. Мне нравится так. И теперь, что так значит 43 петли у меня здесь это у меня 18 с половиной сантиметров считаем вы тоже вяжите образец 18 с половиной это 43 петли так это сантиметры это петли теперь девчонки меряем окружность окружность груди у меня 93 сантиметра вот видите а бедра у меня 100 помните как я считала это говорю <говорит> для тех у кого грудь больше что мне писали у меня грудь меньше чем бедра значит здесь у нас 93 сантиметра то нам нужно набрать сколько нам нужно набрать петель сейчас мы с вами решим Где у нас калькулятор так это нам не нужно значит 18 43 Умножаем на 93. Вот здесь вот эти два числа мы умножаем. 43 умножить на 93 равно. И делим на 18,5. 18,5. Это одна и та же схема, формула, по которой мы рассчитываем. Значит, вот, выходит у меня. Ой! Ой! Так. Снова, чтобы 216 по моему там было не успела посмотреть 43 умножить на 93 равно и разделить на 18 5 18 5 равно 216 петель 216 что по поводу вот этих вот петель это мы четко рассчитали петли на вот это на 93 сантиметра значит что у нас 216 Я сейчас вот эти сотые не буду 216 разделить на 4 равно 54 то есть число петель должно быть кратно 4, потому что у нас 4 отсека да на маечке у нас здесь вот идут 1 2 вот передняя деталь 2 и такие же два отсека сзади, то есть 4. То, так. То есть 4. Почему на 4 это я объясняю, почему делим на 4? 216 разделить на 4 равно 54 петли. Так, это каждая часть. И еще нам нужно добавить две петли, которые будут по бокам. Там мы будем провязывать по 3 вместе. Это ориентировочно. Девчонки, если у вас, допустим, вот это число, которое здесь получилось, больше или меньше, то либо вот, ну, в общем, округляйте, округляйте в плюс до того момента, пока не будет делиться. На 4 и еще 2 петельки вы добавите. То есть, то есть у меня это 216, это я неправильно, 2, 2 петли мы добавляем к общей, сюда мы добавляем 2 петли. Это 54 у нас получается здесь. Что мы с ними будем делать, сейчас я вам скажу. Всего мне нужно набрать 218 петель, то есть число петель кратное 4 плюс 2 петли. натирать я буду, девчонки, знаете мой любимый вот этот вот способ, не знаю показывать ли каждый раз, Ну, наверное покажу, ладно пусть, пусть будет это уже видео подробное, чтобы вы никуда не переходили и не, не искали, не смотрели дополнительных видео, так значит тогда я набираю 218 петель, так итак 218 петель у меня на спицах я еще набираю одну дополнительную петлю сейчас посмотрите зачем она ее сейчас не будет теперь равномерно распределяем вот, чтобы не было у нас перекручено и соединяем в круговое вязание да я по моему даже не сказала да что я собираюсь вязать в круговую ну вот то это и понятно. Так, смотрим. Смотрим внимательно, потому что здесь очень важный момент. Значит, теперь вот эту дополнительную петлю мы просто через нее протягиваем первую петлю и таким образом соединяем. Здесь подтянем. А, так. Так, отлично. И отсюда начинаем вязать, один круг мы вяжем резинки один на один, видите, таким образом у нас красиво соединилось здесь все, потом этот хвост мы просто проденем, Итак, вяжем круг резинку один на один, одна лицевая, одна изнаночная, так вот кружочек я один дохожу, довязываю, так, теперь мы сделаем наш красивый край. Для этого лицевую петлю вводим, кто не знает, я думаю, все, кто со мной, давно уже знают этот способ. Спицу вводим, выводим как бы сзади и подхватываем лицевую петлю и переносим ее вперед. Провязываем лицевую, изнаночную провязываем обычным способом, лицевую снова Подхватываем сзади и переносим вперед. И после этого провязываем. Вот. Благодаря вот таким вот нехитрым манипуляциям у нас получается совершенно красивейший край без никаких усилий. Без бросовых нитей дополнительных и без ничего такого заумного. Вот так я прохожу круг. Итак, провязала я по кругу, что-то мне кажется, что много петель я набрала, может мне кажется, ну в общем, вяжу дальше, вот вас посмотрим, Но это, вообще-то вот эта скрутка, она вначале растягивает, не пугайтесь, потом она встанет на место, смотрите, сейчас она в таком виде растянуто, потом эта резинка, Становится на место но резинку вот видите здесь я связала такую повыше но я такую не хочу я хочу еще провязать два ряда и хватит просто чтобы была вот эта кромочка из резинки и далее уже перейду к узору то есть я еще два круга провяжу резиночкой и хватит и больше я не хочу на этом я закончу далее мы с вами распределим узор и все и вяжем дальше и так девчушки я провязала еще два ряда и вот мне достаточно мне это нравится сантиметрик внизу будет резиночка и дальше э, основной узор и разделила я петли каким образом девчонки сейчас будем рисовать значит разделено на четыре части вот здесь у меня бока по одной петле две петли которые мы добавили да, вот я их обозначила вернее я их вот так вот закрепила именно вот эту вот петлю за петлю это она боковушка и теперь все остальное вот здесь пополам 54 54 54 54 это эти это вот цифра которую мы считали когда считали кратно ли четырем то есть все количество петель минус вот это вот мы разделили на 4 части и по 54 разделила я вот эти вот сектора то есть это дополнительная одна петля прикреплена за петлю она у нас по бокам вот здесь и здесь а здесь у меня просто отделено 54 петли и теперь нам нужно Схема, кстати, есть в сообществе. Я оставлю под видео ссылочку на схему, где вы, которую вы можете сохранить, либо вот заскриньте, если вам хорошо видно. Попробуйте заскринить. Если нет, есть в Инстаграме, есть в сообществе, в Фейсбуке везде я ее выставила вот эту вот схемку узора. То есть на узоре мы не останавливаемся, нам нужно раз, распределить вот эти вот рапорты по 10 петель здесь у меня будет две петли по центру это то что я говорила в первом видео там где я ошиблась я все-таки сделаю так как в оригинале и разделено у меня вот здесь то есть, то есть одна петля уходит сюда одна петля уходит сюда то есть 54 петли мы пляшем от вот этой вот центральной не отсюда а отсюда то есть рапорт у нас из 10 петель вот здесь вот у нас 10 петель в рапорте плюс одна петля которая уходит на центр это из этих 54 петель далее после маркера у нас одна петля которая уходит на центр и пляжем по 10 петлям значит что это значит у нас 54 петли сектор одна петля уходит сюда отсюда и одна петля уходит сюда отсюда это центральные две петли то же самое здесь одна петля уходит из этих 54 и одна петля из этих 54 и здесь у нас по итогу будет центральные две петли значит у нас остается 53 петли это 5 рапортов 5 рапортов и плюс 3 петли которые мы просто сейчас провязываем мы их пока в узор не будем вклинивать. Она у нас, оно у нас вклинится потом, потому что у нас уклон идет именно в сторону бока. Значит, что я делаю? Лицевой петлей провязываю вот эту центральную. Она у нас тоже к узору не относится. И вяжу 3 петли. Раз, два, три. Это те петли, которые у меня лишние. Вот. Далее иду по схеме, по рапорту. 8 лицевых, 2 вместе накид. И так пока не приду к маркеру. То есть 5 раз у меня будет 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе с уклоном вправо. Накид. И снова ракорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 две петли сейчас поверну вот эту с уклоном вправо накид Ту же самое раз 2 3 4 5 6 7 8 2 вместе с уклоном вправо накид 3, 4 5, 6, 8 2 вот, вместе последний пятый раз накид и осталась одна петля это та петля, которую я вам говорила, вот она одна петля до маркера накид, одна лицевая После маркера еще одна лицевая, которую мы оставляем на центральную в линию двух петель. Вот. И теперь мы делаем то же самое, только в зеркальном отображении. Теперь у нас уходят сюда полосы. Это значит, что мы делаем накид, 2 петли вместе с уклоном влево. 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накиды вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь накид. И вот у меня осталось 3 петли. Здесь мы можем сделать, рапорт у меня здесь закончен, здесь мы можем сделать накид 2 вместе, то есть начать следующий рапорт. Но так как это всего 3 петли, я этого делать не буду. Если у вас в остатке остается допустим 8 петель, то вы уже начинаете делать следующий рапорт, то есть следующий ряд этих дырочек. Я же не буду делать, я их просто провяжу. Вот. вот она центральная петля боковая и по сути я провязала половину теперь я тоже самое повторяю здесь у меня три. Раз, два, три и далее пошли рапорты которые я посчитала это три петли которые у меня лишние ну поверх раппорта 1 2 3 4 5 6 7 8 Так, и последний, вот смотрите по центру, две петли вместе, накид, и здесь лицевая, и еще одна лицевая после маркера. И снова повторяем раппорт, только теперь в левую сторону. Вот, пользуемся вот этой вот схемой для начала, потом у вас уже автоматически это все будет. последние видеть а здесь же я не делаю здесь три но видите автоматически уже накид 2 вместе 8 отчитал то есть здесь у меня не 8 а 11 петель до бока. Теперь второй ряд изнаночный ряд у меня здесь не обозначен в схеме мы вяжем, ориентируемся вот на эту нить, у нас начало ряда, второй ряд мы вяжем изнаночными петлями, все петли, включая накид, все-все-все петли мы вяжем изнаночными, то есть это платочная вязка в круглую, и далее вяжем по схеме. вверх до проймы еще покажу вам там боковушки как у нас будут сходиться боковые швы боковые вот эти вот вернее накиды дорожки из накида в боковом шве будут сходиться. сейчас я вам еще покажу довяжу до этого момента и покажу так девчонки провязала я немного хочу вам показать чтобы не заканчивать видео как бы только у набора петель чтобы вам было Немного понятно. Значит, вот мое все, моя все изделие, да? вот. здесь маркеры, которые были прицеплены за петлю, я оставила внизу, оно в принципе и достаточно. Вот он узор, все прекрасно видно. Что хочу сказать, очень важно, слушайте, значит, я просто смотрела, смотрела на вот эту вот модель оригинала, Девчонки, если вяжете дочечкам, внучечкам, худеньким маленьким девочкам, то от окружности груди отнимайте еще 5-7 сантиметров, чтобы была такая более в облипочку мальчика. Для нас же, ну вот я набрала так, как бы один к одному, чтобы была свобода складочки там скрылись, да так скажем вот для молодежи конечно же лучше в обтяжечку чтобы оно было по тельцу красивому вот мы же скрываем вернее скрываем только те кому надо скрывать вот кому не надо то вяжем тоже в обтяжечку так, это по поводу набора петель то есть, да, понятно, если в обтяжку от окружности груди отнимаем 5-7 сантиметров можно даже 10 платочная вязка, вы знаете, тянется достаточно хорошо и в обтяжечку оно будет как бы очень красиво вот, пряжей я безумно невероятно довольна, я правда довольна выглядит очень красиво вот, совершенно не колется, вообще вот, на ощупь приятное приятное потому что люрикс он имеет свойство как бы покалывать иногда так что еще хотела не сказала я набрала взяла три мотка и вот сейчас вот видите сколько я провязала это у меня ушел один моток вторую я только привязала вот поэтому смотрите у меня где-то размер мл на границе и M, вроде бы еще не л и вроде бы уже больше чем M. 93 окружности груди вот так вот три матка если совсем SXS маленькая на девочку подростка или худенькую девочку то два мотка с головой хватит вот а если еще больше то возможно 4 Но тоже зависит от длины я короткую не хочу поэтому ориентируйтесь на два-три мотка по расходу пряжи именно вот этой вот вот, еще хотела сказать, вот по узору, как у нас выглядит, по центру, вот они две петли, которые я оставляла по одной возле вот этого маркера. И от него расходятся, то есть все следуем схеме. Здесь, вернее, отталкиваемся от вот этого вот центра, а здесь оно само по себе, по бокам, вот видите, оно сойдется в нужном месте. Там, где одна петля, там накид три вместе накид один бок второй здесь у нас эти линии волосы сходятся то есть это понятно они сойдутся так и так произвольно тут уже считать ничего не нужно вот то есть важно чтобы здесь все было по схеме равномерно ну, начинались как бы вот эти вот дырочки вот и в принципе я пока вяжу высоту постараюсь как можно быстрее до конца этой недели все уже чтобы у вас было то есть вы можете смело начинать вязать вот это вот все считать вязать до проймы пока вы свяжете я уже вам предоставлю вторую половину этого видео вот еще я не знаю как как буду обрабатывать еще подумай скорее всего что я намочу и высушу просто потому что платочная вязка она тоже так провисает а я хочу именно вот такую вот правильную платочную вязку поэтому скорее всего что я намочу ну, постираю и высушу на плечиках вот эту возможно нет еще вам скажу это так мои мысли я озвучиваю предварительной вот и что еще сделаю но ну, это будет во второй половине видео Сделать шире плечики, опять же, для девушек постарше, таких как я, плечики пошире желательно, на мой взгляд, если хотите тоненькие, делайте тоненькие, я все это, этот нюанс оговорю потом во втором видео в продолжении. Вот, но пока, пока вы вяжете до проймы. Вот таким вот образом. Единственное, кто, ну это новичкам я бы не рекомендовала делать, а вяжите. Все равно вот эта платочная вязка, она обвиснет по вашей фигуре, потом со временем он вот так вот провиснет. Вот. Кто хочет прям сделать линии, красивые линии фигуры, то, конечно, по бокам здесь нужно убавлять в боковом как бы, шве точки бокового шва нужно уходить на место талии но это для э, опытных вот. которые и и так понимают как это сделать если вы опытная то вы эти как бы рельефы сделаете правильно а я же это видео предназначено для новичков вот, девчоночки, все, вяжите с удовольствием, не пожалейте, я довольна, конечно, и, хотя у меня, говорю, у меня сейчас времени вязать совершенно нету, большие вещи, ну, маечку я справлюсь, поэтому прям с удовольствием я давно не вязала большие вещи, и прям уже мне в кайф, в такой кайф именно <laughs> идет процесс, я думаю, вы заметили, что последние пару недель у меня обзоры, узоры, такое вот, ну, не переживайте, скоро будет, где-то буквально через дней 10 я уже освобожусь, у меня просто большой переезд, и, и у меня, правда, нет времени просто вязать небольшие вещи, поэтому, пожалуйста, поймите меня и смотрите пока то, что я выкладываю, чтобы не умер канал, вот, но дней через 10 уже все будет по старой наежденной схеме вот все, все будет все будет и проектов очень много и планов очень много все девчоночки бежите пока до проймы а потом до конца недели я максимально в понедельник это самый поздний срок в понедельник я вам предоставлю вторую половинку но я думаю в воскресенье точно с утра она уже будет все девчоночки на сегодня все наболталась я сегодня непривычно вот я с вами прощаюсь Бежите с удовольствием с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!